Так, я хотела бы поблагодарить магазин Сударыня Сумка за не первый визит в этот магазин. Много лет назад я здесь купила две сумки. Была очень довольна. хороший красивый на вид и хорошие в носке. Сегодня я приобрела еще три сумки. Ну, надеюсь, что тоже буду очень довольна. Спасибо.